Этот ролик я снимаю с названием «Прокачка ПК», но это далеко уже не прокачка. Сегодня мы прокачаем личность, мы прокачаем ему ПК, это как второстепенное. Сегодня я могу объявить, что мы занимаемся продюсированием игроков. В общем, сегодня вы видите, как мы поможем молодому таланту стать лучше, стать медийным и, возможно, пробиться в киберспорт и зарабатывать огромные бабки и славу. Мы не будем прокачивать ПК тем, кто просто хочет там поиграть в КС-очку, поиграть в Fortnite. Мы это сделаем тем, кто в этом реально нуждается. Таландриевым уже игрокам и это наш первый герой его зовут чай в 2017 году я начал заниматься этим каналом и сразу же мой первый ролик был я собираю команду да я хотел попасть на шоу TV со своей командой и врываться в киберспорт но после того как мне начал расти youtube я понял что это не слишком сейчас нужно а нужно заниматься именно каналом и вот тот тип который был у меня в команде его зовут чай он был самым опытным игроком в нашей команде Каждый раз он делал какие-то классные моменты И просто я восхищался его игрой Но были моменты, когда я переставал интересоваться этой командой Но всегда я ему говорил, что у тебя все получится И в один момент я ему пообещал, что продвину его в киберспорт это было два года назад. И вот, наверное, тот самый момент, когда это нужно сделать. Подарка компьютера, продвижение его стримов и, возможно, интерес к другой организации. И это наша цель этого ролика. Ну что, вы познакомились с этим парнем? Сейчас я могу вам показать, что мы купили. Идем до NES. Самое главное, мы не купили. Суть прокачки пока в том, что я не трачу деньги. Это все присылают спонсоры, чтобы появиться в ролике. Но процессор, к сожалению, я не могу найти. Ребята из Intel не пишут мне не отвечают мне поэтому я не знаю как с ними связаться приходится каждый выпуск покупать самому этот процессор и тратить по 20 тысяч рублей ну а так всем остальным спонсором спасибо как вы знаете я владелец ДНС поэтому нам можно сюда заходить Привет. чувак мне нельзя заходить сюда а вот наш компьютер. Нам впервые разрешили сюда попасть. Вот как выглядит ДНС кладовка. Тут собирают ваши компьютеры. И вот это рай для тех, кто любит коробки. В общем, смотрите, подсветка меняется. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Классно. Согласить. В общем, здесь у нас i5-9400F, здесь у нас 16 гигабайт оперативной памяти, здесь у нас 1660 Ti, здесь у нас SSD-шка на байта. и здесь у нас 700 ватт AeroBronze БП и, Aero и материнка Z390, и корпус у нас AeroCool AeroHawk. Ну, Windows уже установили, все хорошо, а сейчас мы можем уже его собирать полностью и ехать к нашему герою. Таким вот делом. Ну, наверное, коробки тоже заберем, почему бы и нет. В общем, друзья, мы приехали. Сейчас мы припаркуемся. Просто идеальное место для парковки. Как будто прям для нас. Прям идеальное место, чувак. Смотри на него, смотри на него, на него, Наруто. <сORTS> <сORTS> <сORTS> <сORTS> <сORTS> так, ладно, э, все, выходим. Сейчас позвоним Андрею. Алло. Добрый день, Российская Федерация вас слушает. Здравствуйте. что такое? Что случилось? У вас ровно 40 секунд спуститься и забрать нас наверх. Все, бегу. Здравствуйте, хотели разобраться. Ты кто? Ты будущий стример? Да. И топ-1 снайпер СНГ. О, да, удачи. удачи. Эти бесит уже подходят, спрашивают. Эти топ-1 СНГ-вайперы, сколько у вас уже? <laughs> Дайте посидеть в машине, пожалуйста. Уйдешь? Ты уйдешь отсюда или нет, чувак? Ты можешь выйти? Разберёмся. Хорошо. Эти не русские. Друзья, вот и чай. Ты вообще ожидал, что такое случится? Нет, я сижу, не откуда на паре сижу, лабы пишу, да, и ты такой пишешь. Чувак, го, прокачку. Нет, так не было. Я тебе сказал, ты хочешь... Я тебе написал, ты хочешь вообще играть в эту игру или нет? Естественно, хочу. Я помню, что тебе три года назад обещал... С вместе мы сидели, я сказал, чай, я тебе обещаю, тебя продвину в киберспорт. Помнишь? Да, но ты продвигаешь. Я тебя продвигаю? Прямо сейчас. Да, я тебе буду... Я об этом и говорю. То Мне кажется, то, что это и есть то, чем тебя можно... Закинуть... Замотивировать, да. В смысле замотивировать? Это тебе прям все дают. На самом деле, ладно, давай вещи заберем и потом уже поговорим об этом. Забирай. Вот так выглядит рабочее место Андрея до прокачки, и оно станет намного хуже, э, лучше после прокачки. Что я здесь вижу? Джбэлушки, джбэлки, э, динамики, мониторные колонки, мониторные колонки, что это значит? Это да, профессиональная музыка. Профессиональная музыка у тебя? Ну да. Ты, у тебя есть уже классная работа? Ну, так, ну, нормально есть. есть, а есть классно. Ну, могу включить. тебя. Да, давай. <laughs> так, Но битбокс это... какой-то? Рэп, что у тебя? Не, ну это просто бит. А, биты да, делаешь? Ну это так, типа, демочками сейчас. Давай. Ну вот тут я капел накладывал. И ты? Ну это мой, мой бит? Нет, это а. акпел налоги. слышал на самом деле до тач. а, да, в тачке компьютер у тебя микрофон аудиотехника от 220 правильно да. дальше мы это понятное дело не забираем динамики не забираем это не забираем забираем только монитор девайсы коврик а и наушники и весь комп да, ну вот и все ну, типа, да, да ну мы ничего не приносим мы просто забираем. так ладно по компьютеру у тебя так 16 гигабайт оперативки DDR3. AMD, AMD? А он у тебя разогнан что ли? Да. 4,2 ГГц? У тебя AMD это что есть видеокарта? Да. Она на уровне какой Nvidia? Уже 900 какой-то там. Это плохая видеокарта? Ну такая. Сколько она стоит? 14, по-моему. Она 2 ГГц. А, 14 тысяч стоит? Да. Это очень много. Так, окей. Все. Я понял по твоему старому компу. Сколько у тебя было FPS в а -а -а. Давай сейчас проверим. Мне нравится его штучка. Какая-то подушка на полу. Очень приятно на ноги ставить. очень маленькая. Кто придумал такую схему? Yeah. Так, ну давай для проверки зайдем на Сибирь Мы тебе оставим SD-шку, ой, HD-шку, поэтому КСГ и все должно остаться. Будем проверять на ДЭМе. А почему у тебя красный В СВ? Вар? А, ну это от компа, по Это от компа, надеюсь? Ну да, это от компак, потому что на имботсе у меня тоже красный сегодня. А у тебя на фасте тоже красной? Мне везде красный. Правда? Как ты сенса? Сенса? Слушай, играть можно. Мне нравится, а почему у тебя такая картинка приятная? У тебя каждый пиксель видно. Ну, вот настроил, у меня мутная картинка всегда. А может у тебя слаживание стоит? Вот у меня FXA -а стоит, mm. а у тебя какое-то. Вот почему -а? картинка такая разная всегда? У тебя хорош. Играть, играть можно, но у тебя вар бесит. Это, это видимо, видимо, AMD не справляется, да? Я давно не видел такую тему, что просто красного SW даже на имботсе. FPS 150, короче, стабильный на сто 150. Ну, на, у тебя будет на новом компьютере 190, так что есть разница. И клавиатура, м, она вырезанная. Это хайперкс? Охлик. Охлик, это же русская компания. Yeah. Русская, русская компания похожа на хайперкс. Клавиши похожи. И по нажатию похожи. Очень хороший трек. Бешута хороший трек. Если бы да, я бы это где-то увидел, да, я бы послушал. Не, молодец. Ладно, давай тогда скинешь этот трек, я на фон поставлю этого, этого видео. Можно, давай. Кресло у тебя Sandrix, оно более-менее живое, здоровое. Мы его забираем, оно скрипит. Он скрипит, но оно стоит около шестерки мне кажется. Но сейчас будет шестерку стоить. Ну именно в таком состоянии. Слушай, хороший у тебя комп. Это самый лучший комп, который у нас был вообще в прокачке. Нет, а там у, Чао тоже был. у Нюкса. Ну, там, вот, человек, вот, Казах, видос. да? Не, не ну, казах, вы сами знаете историю, то что нам не прислали этот компьютер. Такое тоже бывает. Ну, главное, ты в Питере живешь. Мы да. найдем тебя, если что. Так, ладно, коврик у нас SteelSeries, хороший, кстати, неплохой. И мышка зови c1 за 13 за 13 да мне все равно еще за 13 хорошие девайсы забрать что -то. самое забавное что сейчас я вам покажу девайсы которые вы даже ну, я не слышал про них в общем это logitech клавиатура беспроводная я вообще не знал что она у меня есть мне сказали по сторису типа чувак у тебя беспроводная клавиатура я начал ее тестить и понял что она прикольная но а, там некоторые клавиши отличаются короче не тут столбик лишнее из-за этого я путаю где клавиши то есть в VSD чуть вправо от, наклонено поэтому надо к этой клавиатуре привыкать она стоит 17 тысяч рублей клавиатуры 17 тысяч понимаешь 17 тысяч это твоя 3 стоит мышка Logitech Pro. красота скоро здесь будет нави так вот по наушникам я не, не могу сказать хорошо или плохо потому что э, ну я пользуюсь прошками это не лучшая версия их наушников есть типа Модель посвежее, получше, но они беспроводные А, у тебя все беспроводное, чувак G935 Слушай, возможно, они даже получше прошлых. Короче, ну ты реально можешь кайфовать на расстоянии Так, и коврик у нас G840 Обычный, очень большой На весь стол у тебя будет он Не, по девайсам у тебя прям все шиков, У тебя прям все профессионально Короче, ну все, закрывай глаза. Открывай, чувак, смотри, это комп. Новый комп да. Короче, он да. все сам это собрал, поэтому красавчик. Мы просто смотрели на него. Просто смотрели. Ну, да. Так, смотри. У тебя кресло и аэрокул. Аэрокул, красавчики, они опять подогнали нам кресло. И они всегда подгоняют кресло. Оно выглядит дорого, богато, но цена не очень высокая. Сколько? Я не знаю. Но. У вас, на у вас на экране. Она не такая уж дорогая. Выглядит дороже. Выглядит как Алькантар, согласись. По креслу у нас AeroCall. Cool. Очень интересный вариант. Мне он нравится. Похож на Алькантару чем-то. Ну и по ценнику, если сравнить с другими креслами, то это кресло выделяется тем, что оно дешевле обычного, ну а выглядит и сидится на нем очень удобно и мягко. Как сидится? Ну, как в бэхе, честно. В бэхе? Да. Ты сидел Добрый. в бэхе? В моей сидел? Да. Когда это было? Да, недавно. Недавно? А да. как прокачку попал? А... Чва! Сейчас мы поговорим про девайсы, которые мы ему подогнали. Подогнали нам Logitech мышку Pro. С ней играет Simple. Как тебе оно вообще? Она очень удобная, хорошо, так я лежит. Отгадай цену. Две раз, ты Нет. Да. Так, ладно. Короче, она стоит поменьше. У вас на экране цена. Да, но она комфортная, приятная, если не сам играю. Но оно мне другого цвета. А здесь у нас мышка. Это клавиатура от Logitech. Я не знаю, почему она подключена в проводы, потому что это беспроводная клавиатура, которая работает. Вот. В общем, клавиатура идеальная, но тебе будет очень сложно порывнуть к ней. Сейчас закрой глаза и поставь свои пальцы на VSD. Читер. Не, он видел. Такое невозможно. Не, я сразу на shift и сюда... А ты с shift? -а? Не, я, когда я играл, я всегда путал. Я вот тут и вот играл, вот так вот играл. Потому что тут новый столбик появился. Ну, конечно, это тело привычки, мне кажется. Но она очень комфортная, она тихая, во-первых. Она очень быстрая идеальная просто. Вот единственное, что здесь плохо... Это ноампад. Да, он не нужен. я жду от вас клавиатуру, которая будет без ноампада. Коврик у нас э, обычно от ложитек, самый большой, который у них есть, если я не ошибаюсь. И клавиатура. А Наушники. Они почему-то опять с проводом, но нет. Они были подключены к проводу, который на полу. Так, они работают опять же без проводов. И выглядят опять же идеально. Просто погружаешься в музыку. Вау. Реально... То есть даже танжики пользуются этими наушниками. Сейчас у тебя в компьютере 1660 Ti от компании MSI. Так. Сколько она гигов? 6. гигов. По видеокарте у нас MSI 1660 Ti. Мне кажется, это лучшая видеокарта. Самый популярный вариант в киберклубах. Очень многие ее ставят. Это связано с тем, что цена-качество. Дальше. Процессор Intel i 5 9400 f Это девятое поколение, последнее. Да, И... Они в стоят. Да, они стоят в клубах. Это он смотрел просто ролик последний. Да. Там нет графического ядра, ядра. <св> И в общем он дешевый, самый качественный за этот -ценник, ценник Он для CSGO прям идеально. Дальше, у тебя 16 гигабайт оперативки от компании T-Force По оперативке мы не стали брать очень много Потому что 16 гигабайт очень сильно хватает Тем более для CSGO, тем более для стрима CSGO Больше не нуждается комп Мы взяли от компании T-Force очень интересный вариант, тем более за такие деньги. И полторабайта SSD-шки от компании T-Force. Это наш новый спонсор. Спасибо им за такое сотрудничество. Так как мы не берем в прокачку пока жесткий диск, мы взяли большой SSDшник шник на полтерабайта. Быстрая прогрузка CSGO, быстрые запуски компьютера. Это все нам подарит компания T-Force. И самое главное, корпус тоже а AirHawk называется. Как тебе он вообще? Ну, он очень красивый там. По корпусу у нас аэрокул cool. очень красиво выглядит, видны кулеры, которые светятся, а видно, что он такой прям массивный, большой, красивый. В общем, одно удовольствие на него смотреть. Жалко, что у чая он не будет виден сильно, так как он под столом. А дальше у тебя в компьютере блок питания от Aerocool на 700 ватт. Ну и также БП у нас от Aerocool, просто ребята нас спонсируют максимально жестко. Спасибо им за это. Так, что у нас еще по компьютеру, что я пропустил? А, материнка тоже от MSI. Матильника Z390. По материнке у нас Z390, очень хороший вариант от компании MSI. Я думаю, что те, кто сталкивались, вы понимаете, о чем я говорю. Опять же, по ценнику и по качеству тут точно, точно хороший вариант. Монитор. У нас AOK. Он 144 Гц. По монитору у нас проспонсировала компания AOK. Нам выдали 144 Гц, но на самом деле тут чудака больше. Он изогнутый. Для CSGO это не лучший вариант. Но привыкнуть к этому можно. Никаких там проблем не будет. Я думаю, что часть справится. Такие вот дела. Я обо всем рассказал. Что нам прислали спонсоры, правильно? В общем, спасибо спонсорам еще раз. Без вас этого выпуска бы не было, только процессора у нас не было в этом выпуске. Это самый дешевый, по сути, выпуск. Я потратил 13 тысяч только на него. Это очень хорошо. Это и прикол прокачки, что я не трачу деньги. Поэтому процессор найдите. Кстати, очень дешево стоит, да, процессор? 10 тысяч он стоил. Но он сейчас в каждом группе стоит. Я думал, он будет 1018 стоить для такого процессора. Но сейчас самое главное, это какую какой FPS. Мы уже установили CSGO. Так что давай. И FPS у нас... 360. 370. Просто. 370. Как Пу тебе? Ты ощущаешь разницу? Конечно. Да. Типа У меня так 120 кадров было, а сейчас у меня 400. Мне ничего не лагает. Я типа убиваю, меня не лагаю. У меня нет задержки никакой. У, te, у тебя была всегда? Да. Мы с тобой уже знакомы три года, правильно? Ну, Да. Но я обещал э, ему года три назад, типа, чувак, я тебе, я тебе обещаю я тебя продвину в киберспорт. Я это помню. То есть, когда мы играли в команде, он всегда выделялся результатами. Он намного лучше играл у нас всех. И поэтому мне прям стало обидно, когда мы начали проигрывать, а он просто сидел на месте. Я-то поднимался на Ютубе, в основном, тоже пытался подниматься. А другие не так хотели вообще играть в эту игру, а он играл всегда хорошо. И мне просто было обидно, что он ничего не получает из этого. Никакие верзовые, никакие улучшения компьютера и так далее. Так вот, вот это получается прокачка. Кстати, я с, тобой, я с ним еще был знаком, когда я в Грузии был, понятное дело. То есть первая встреча из питерских была с тобой, если не ошибаюсь. Одна из первых. Такие дела. У тебя сейчас сколько Элло? Сейчас 290 пару недель назад было 310. Это самые почти высокие в Питере L, правильно? Ну, один Ну, там максимум 320, правильно? Я не знаю. Ну короче, у тебя много Элло в любом случае. И это круто. То есть такое Элло иметь это классно. Я предлагаю тебе работать на Сабишок. То есть мы тебя берем, берем в организацию. Не как игрока, а как стримера. То есть сейчас у вас на экране Twitch. Да, нет, запись его твича, то есть он стримит активно, часов 12, да, ты стримишь? Ну, меньше будет. Ну, часов восемь 8 он точно стримит, и почему-то ночью стримишь. Ну, да, да, В общем, он активный стример, full time, можно сказать, и мне бы хотелось, чтобы вы бы его смотрели и поддерживали. Мне кажется, что у него есть какие-то перспективы на киберспорт. Ну, и ты будешь стримить с оформлением Сабершока, с нашими спонсорами, с нашим дизайном и с нашей рекламой. Ну и вот, ты просто будешь на контракте. Кто-то с за тобой заинтересуется, тебя заберут, а все это время ты будешь на Сайбершоке. Классно? Да. Тебе нравится? Конечно. Окей, okay. это похоже на продюсирование, то есть я хочу искать молодых талантов и просто их продвигать. Не, и речь даже не идет о продаже, я хочу свою организацию сделать. Но сейчас я не хочу этим заниматься, потому что очень много дел, и тебя, ты можешь быть на резерве просто. То есть, как потенциальный игрок, если ты будешь скилл повышать. Потому что, ну, 3000 елла, это, конечно, круто, но нужны результаты. Это цифры просто. Да, это просто цифры, потому что, ну, сейчас 3000 елла может быть 14-летний. И мозгов, у него стрельба есть, а мозгов ноль. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты попал бы на шелтиллер? Ну, я бы к концу бы попробовал года? Ну, типа, ну, год не, ну чувак, это очень долго, правда. Вот я, я, я не с... знаю, вот почему конце... почему так много берешь времени? Пора... пробиться нашел ТВ, ну согласись, если ты вот будешь задротить, ну можно за ну, два ну, месяца. Вот для этого нужна команда. А, да, знаешь, а в чем сложность? А изначально надо свой скилл прокачать. Чувак, есть... тебе хватит месяца стабильной игры, и у тебя будет. И за это время ты наберешь команду. Ну, смотри, вот летом в PLC, то есть я лично поднимусь, да, свой свой, свой скилл, И там можно будет уже нормальную команду найти на. To, чтобы... Сейчас ты готов играть в Твой Сколько готов к этому? Месяц-два и будет готов. Ладно. В общем, я предлагаю смотреть стримера суперти, да? У тебя такой будет никнейм, или поменяешь? For Форейдж теперь. Форейдж. Ну да, это чай. Конечно. Короче, какой ты вы никнейм? Форейдж. В комментатор, как ты должен говорить? Какой у тебя должен быть никнейм? Чай. Чай. Да. Хорошо, чай. В общем, да. его никнейм чай. Я оставлю ссылочку на его Twitch, поэтому можете его поддерживать. И это официально наш первый стример. Сейчас я смотрю по 10 человек. Я думаю, что тебя будет смотреть сейчас человек 80-100. То есть на Twitch меньше аудитории, понятно дело, тем более моей. А, но, ребят, скил у него есть. Вы можете заглянуть, посмотреть, все хорошо. Главное, что ты стримил бы, серьезно. Если сейчас выйдет ролик, и ты не будешь стримить неделю, ну никому это не нужно. Тебя я забудут я сразу. Буду... Вот сейчас выйдет ролик через неделю. Я сегодня комп настрою. Настроишь комп... Купи вевку за 6 тысяч, купи вевку нормально. денег нет. Ладно, давай так, вот Sabi дает возможность стримерам пользоваться нормальным девайсом, поэтому мы тебе дадим вевку C922, и ты будешь стримать с нормальной камерой, хорошо? Хорошо. Ну все, так что это, это прокачка, единственная вообще за всю историю, когда еще сверху что-то дается, такие вот дела. Окей, то есть мы поставили точку, Через, в течение пяти месяцев ты должен попасть в FPLC, и должен uh -huh. быть на Шел ТВ, это в любом случае, и за это все время ты должен собрать команду. Чтобы это не было каким-то посмешищем, вот скажи честно, будешь на ФПЛС? Буду. Окей, okay, все, вы это услышали. Как вы были эмоции вообще насчет вот этой прокачки, как выглядела твоя реакция? Ну, я был в шоке, ну я говорю, я сижу на ламе, там дописываю лабы, и тут ты мне пишешь, что ты там, чувак, хочешь прокачку. Вот у меня там все мысли не о лабе уже, как бы, Я такой то типа, ну, прям то, что там, давайте я вам завтра донесу. Да серьезно, вот. ты, да ладно. Ну, я сказал то, что там я не успел доделать, можно там в следующий день принесу эту вот, онку, без проблем, мне я на мой пишу. Вот, вот эти два дня я ходил там по пульсу, улыбался. Серьезно? А, а что если ты, я порушил бы? Я бы расстроился. Да, ну все, я думаю, что это все, не... Это забираю, точка да. невозврат. Не в общем, а, все, я думаю, можно закончить. Это огромнейшая тебе мотивация. Если ты ее не реализуешь, то ты будешь в Ладно, все, спасибо. Спасибо за ролик. Это прокачка в Питере была, если что. Я очень рад, что ты этот ролик посмотрел до конца. Ну и, понятно дело, в конце не могу не сказать, чтобы вы бы подписались на этот канал. Поэтому прямо сейчас нажимайте на подписаться, не забудьте, пожалуйста, это сделать и нажать на колокольчик э, с галочкой получать все оповещения. Ждите новый ролик прокачки и, возможно, мы расширим Наш несуществующий лейбл стримеров, а это наш первый участник. Ищем новые таланты, ищем молодых игроков вместе с вами. Всем пока!